И всем привет, с вами Росиксон, сейчас я расскажу про Тоник Декс, а также в этом видео будет розыгрыш 5 долларов в токенах НИР. Начинаем! Такс, чтобы получить 5 долларов, нужно написать лучшие идеи для видео, я ее выберу сам, но для этого нужно еще подписаться на соцсети Near Games и мой телеграм-канал, все ссылочки будут в описании. Так, там много интересного, кстати, в моем телеграм-канале рубрика с нуля заработал уже более 380 долларов на легких темах. Такс. Тоник ⁇ это ведущая платформа DeFi на NIR, которую поддерживают несколько известных инвесторов, в том числе Electric Capital, Move Capital и Framework Ventures. Также книга ордеров Тоник Dex с открытым исходным кодом заложит прочную основу для будущих услуг NIR Starter Dex, улучшая торговый опыт для всех пользователей. Тоник ⁇ это не требующее разрешение, полностью сетевая платформа обмена. На основе книги заказов построенная на НИР. Также платформа Tonic позволяет любому создавать рынки для любого актива на NIR L1 или Aurora. Каждый компонент Tonic создан с учетом потребностей разработчиков, что позволяет сообществу создавать широкий спектр эффективных приложений DeFi на NIR. Кстати, у тоник открытый исходный код. Хм. Почему именно НИР? Блокчейн НИР это быстрый блокчейн первого уровня, который масштабируется благодаря уникальному дизайну сегментирования Nightshade. А также НИР очень быстрый, дешевый, удобный, надежный, стабильный. У меня есть несколько видео о НИР, можете посмотреть более подробно в плейлисте о НИР. Важно отметить, то, что ТОНИК децентрализован, низкие комиссии и сделки происходят практически молниеносно также любой может построить торговлю на основе Тоник с помощью простого в использовании SDK и инструментов разработчика, также он безопасный и надежный. Транзакции выполняются по протоколу Нир, надежному и безопасному L1 с поддержкой сегментирования. Для того чтобы торговать на Тоник, вам нужен кошелек NIR. Как его создать, ты можешь найти на моем канале в плейлисте Нир или просто набрать в YouTube как создать кошелек Нир. Так, -с. как пополнить свой кошелек? Вы можете приобрести их через MoonPay или через любую биржу. Я пользуюсь Binance и Gate.io. Также вы можете пользоваться Rainbow Bridge. Это мост, который может передать его между Ethereum, Aurora ну и Nier. В общем-то, в этом видео могут быть некоторые ошибки. Если что, напишите они в комментариях. Заходите по ссылочкам в описании на Тоник, Телеграм-канал NirGames, Games, где все о играх, много конкурсов. Всякая инфы по играм, ну, на Nier. Заработать, в общем-то, можно. Также Тоник поддерживает Electric Capital, NetZero. В общем-то, огромное количество инвесторов, довольно известных. Спасибо за просмотр. Не забывайте про конкурс на 5 долларов для идеи моего видео. В общем-то, все. Удачи. Всем иксов.